Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманя и Фонд Взаимопомощи World Money. Итак, мы зарегистрировались. Установили свой аватар, полностью заполнили профиль, прописали кошельки. Следующий этап, мы пополнили кабинет на баланс свой кабинета, на ту площадку, на которую вы собираетесь заходить. Итак, ребята, я, наверное, вам сейчас просто порисую, чтобы вам было видно и вы могли сориентироваться. Значит, наш фонд а, основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб работает честно, прозрачно и платежеспособно. Стартовали мы 7 декабря 2019 года всего лишь с одной площадкой. Она так и называется у нас World Money. На этой площадке я вам покажу маркетинг. Здесь всего лишь 6 рабочих столов. За один круг с малым количеством партнеров можно заработать 86 тысяч. И автоматом у вас активируется площадка Golden Ring за 20 тысяч. На этой площадке World Money у нас разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию и работать по этой стратегии. А следующая площадка у нас есть социальная, называется PDI. И только на этой площадке у нас есть подтверждение активности кабинета а через каждые две недели 100 рублей. и так за месяц у вас списывается с вашего баланса 200 рублей. Следующая площадка «Бэхомэ». Эта площадка у нас вышла антикризисная. Вход на, не, на эту площадку составляет 500 рублей. На всех буквально площадках у нас первый стол идет покупка в обязательном порядке. Остальные столы покупаются только по желанию партнеру. Точно так вы можете приобрести купить клона, чтобы продвинуть, или команду э, партнеров, или же себе купить только все по желанию партнеров есть такая площадочка Клевер Мини вход на эту площадочку у нас составляет 300 рублей выход с этой с этой площадки у вас будет 18 750 рублей есть площадка Клевер они клевер-мени и клевер, они идентичны. А, маркетинг одинаковый, а различается только со входом и, естественно, с заработком. На клевере на большом у нас вход 3000, и зарабатываете вы за один круг 187 500 рублей. Я не сказала, сколько вы заработаете на площадке «Бэхома». За один круг вы эм, зарабатываете 3000 на площадке есть такая Golden Ring, наша основная. Вход сюда это составляет 20 тысяч, а выход с этой площадки вы зарабатываете более 300 тысяч за один круг. Есть такая площадка Golden Ring Mini, она у нас недавно стартовала, относится к площадке Golden Ring. Вход на эту площадку можно зайти с удвоителя за 2000 и можно войти сразу же стать на первый блок за 4000. Если вы будете активировать за 4000 первый блок, то вы в два раза сократите количество приглашенных партнеров, минуя удвоитель. Итак, на этой площадке Golden Ридк Mini у нас есть закольцовка. Вы будете а, работать только на этой площадке, но пассивный доход у вас будет по «Клевер мини» а, в три э, уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Плюс «Клевера» вы будете также получать три, э, по 3 уровням в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Когда вы переходите на площадку Golden Ring, здесь у вас пассивный доход идет. 10 клонов летят на площадку World Money по 1000 рублей на первый стол. И один клон летит за 5000 на четвертый стол. И следующий пассивный доход это площадка PD. Сюда летят 50 клонов на первый стол по 100 рублей. Вот такой вот наш денежный фонд. Теперь следующее. Мы... Как посмотреть маркетинг каждой площадки? У нас на каждой площадке покупка столов идет в самом низу. Листаете сайт и вот они. Вы можете купить первый стол стоит 1000 рублей, второй стол стоит 2000 Третий стол стоит 6 тысяч, четвертый 5 тысяч, пятый стоит 10 и шестой 30 тысяч. Как я уже говорила, на этой площадке разработано 18 стратегий. Вы можете покупать первый, второй, первый, второй, третий, первый, третий, первый, четвертый, первый, пятый, первый, шестой. Можно сразу же все покупать. Покупка первого стола в обязательном порядке. Остальные столы покупаются по желанию. Также на каждой площадке отображается баланс, сколько у вас денег находится в кабинете, и накопительный. Что такое накопительный баланс? Накопительный баланс – это здесь деньги аккумулируются для перехода в следующий стол. А баланс это э, вы с этого бала, с, э, на балансе это отображается, сколько вы можете уже доступно вам на вывод. Итак, э, здесь у нас полностью управляемый бизнес, у нас есть. Э, э, Выставляем брони. Как только сейчас активируемся, я покажу, как выставить брони. Брони выставляются, ребята, у нас одинаково на всех площадках. Следующий раздел у нас вот здесь, видите, кнопочка маркетинг. На каждой площадке у нас есть, вы можете посмотреть ролик по маркетингу. И точно так посмотреть это в слайдах. Здесь можно сделать, на плюсик нажать, и у вас увеличится этот слайд. Вы можете зеленым отображается, это все деньги на вывод, на баланс для вывода. А оранжевым отображается это накопительные два стола. Это переход на другой стул. Следующая площадка, это, как я уже говорила, социальная. Прежде чем перейти на какую-то другую площадку, обязательно нажимаем кнопочку «Домой». И только тогда переходим на следующую площадку. Это, как я уже говорила, социальная площадка, где есть у нас только на этой площадке подтверждение активности кабинета через каждые две недели. Первый стол стоит 100 рублей, второй стоит 200, третий 400, четвертый 800 и пятый стол выплат. Здесь 4 рабочих и пятый стол. Здесь бинар столы по два партнера здесь покупка у вас как я уже вам уже показала где находится следующий этап на каждой площадке у вас здесь в этом разделе будут еще отображаться от кого какая сумма вам идет на баланс то ли в накопительный то ли идет на баланс для вывода. Это на каждой, буквально на каждой площадке. Поступление ваших денежных средств. У нас ни одной копейки не отчисляется нашему фонду. У нас 100% идет, распределяются деньги между партнерами. Следующая площадка ⁇ Golden Ring Mini. Как вы видите, здесь можно купить удвоитель за 2000 и можно купить второй блок за 4000. Третьем блок у нас нет покупки за 8000. Здесь вы можете всегда нажать, например, найти своего партнера. Вы вставляете логин и нажимаете искать. И у вас буквально здесь отобразится полностью ваши, ваши партнеры, кто на каком столе стоит ваш партнер. Здесь это мой логин, поэтому логин столы спонсора у партнеров не отображаются, чтобы вы знали. Ну, Света еще не активирована. Я на ее кабинете показываю, поэтому у нее пока что эта функция не работает. Дальше также здесь есть кнопочка маркетинг. Вы можете посмотреть маркетинг в ролике по этой площадке. Точно так можете посмотреть слайд по этой площадке. Следующая площадка Golden Ring. Здесь идет первый стол стоит 20 тысяч, второй стол стоит 40 тысяч и третий стол стоит 100 тысяч. На этой площадке полностью открыта покупка всех этих столов. Точно так вы можете здесь просмотреть маркетинг ролик и слайды. Следующая площадка – «Бэхомэ». Эта площадка имеет один рабочий стол, а второй стол – это выплат. Давайте посмотрим. Можно также покупать и первый стол, и второй стол. Давайте посмотрим в слайдах маркетинга а как я уже говорила, зеленым отображается это деньги на баланс для вывода. Это один рабочий стол, а это стол полностью выплат. Следующая площадка ⁇ клевер мини. Здесь можно покупать первый лепесток, стоит 300 рублей, второй... 1350. Можно покупать первый и второй. Следующая площадка. Клевер. Покупка первого лепестка стоит 3000, а второго лепестка стоит 13500 рублей. Покупка первого в второй только по желанию. Следующий этап у нас. Как активироваться. У нас Светлана пойдет на площадку Быхомы. Активирует эту площадку Быхомы. Как правильно активировать? Нажимаем ⁇ Купить ⁇ Видите, с правой стороны ⁇ Успешно ⁇ И вот он у нее открылся, этот рабочий стол. Как я говорила, второй стол ⁇ это будет стол выплат. Выставляем бронь. Выставили бронь, и теперь я на светаном кабинете покажу, как работает внутренний перевод. Я специально пополнила на 100 рублей, и теперь я покажу, чтобы вы правильно могли делать перевод. Итак, нажимаем «Домой», заходим в раздел «Финансы». Это пополнение, это вывод, а это перевод. Сумма 100 рублей. Логин. Леди 1. Проверить. Правильно. Теперь нажимаем «Перевести». Выходит окошко. Письмо отправлено на вашу почту. Подтвердите а, в, а, а, через вашу почту. И смотрим. Вот оно пришло. Письмо из WordMoney. Мы открываем это письмо. И вот оно слово «Подтвердить». Подтверждаем перевод. Итак, вы увидите, что с баланса списался эти 100 рублей. Теперь вы можете просмотреть транзакцию, история переводов, кому вы перевели, какую сумму и в какое дата и время. С вами я теперь прощаюсь, ребята. По-моему, я все рассказала подробно по всему кабинету. Жду вас в своей команде. С вами была Ольга Арзуманян.